Привет, я Энни Мэджик. Давно не виделись, да? Но только на этом моем канале, ведь на других моих каналах выходило много роликов из нового дома, куда я наконец-то переехала. И сегодня там тоже новое видео. В общем, ссылочки вы сами знаете где. Правильно, внизу в описании. Опять какие-то странные звуки. Какие-то странные вещи происходят в моем доме. Тут точно что-то не так. Сто процентов, тут кто-то есть. Что происходит? Почему он не останавливается? Надо вызывать экзорцистов. Это же мистика какая-то прямо сейчас происходила на наших с вами глазах. И вы наверняка видели множество историй, когда кто-то переезжает в новый дом, и там начинают происходить реально страшные мистические вещи, да? И вы в это верите, ведь чаще всего там написано основано на реальных событиях. Об этой дурацкой фразе можно вообще делать отдельное видео. Хотите больше крутых разоблачений? Ставьте лайк, и я вам такое расскажу. А сегодня присаживайтесь поудобнее, приготовьтесь, потому что... Хотя, стоп, я же не сказала вам кое-что очень важное. Я шла к своей цели долго и пришла к ней не только упорно работая, но и правильно распределяя средства. Я считаю, что у всех вещей есть вторая жизнь, даже у этой метлы. И их можно, например, продавать или обмениваться, а -а -а -а. продавать вещи, или обмениваться ими. В этот момент я должна была поймать сумку, но у меня, как всегда, что-то пошло не так. Так что я хочу рассказать вам о приложении Юла. Это сервис объявлений, при помощи которого вы можете покупать и продавать вещи. Ну и, как вы поняли, после переезда... Сегодня все идет не так, я решила продать некоторые свои вещи, и чтобы продать их быстро, на Юле можно каждый день зарабатывать бонусы и применять их, чтобы продвигать свои товары в топ. Это я точно не продам, а вот шапочка будет там. Боюсь предположить, что еще сегодня пойдет не так Короче, поиск по геолокации Позволяет находить нужные мне вещи Недалеко от себя Точно так же, как и люди могут находить мои товары По удобному для себя расстоянию Нужно лишь указать в приложении свое местоположение И радиус поиска То есть на расстоянии скольких километров Показывать вещи Мне кажется, это очень круто И реально ускоряет встречу Потому что обычно же лень ехать куда-то Далеко, зачем-то Короче, получается, можно заработать на вещах, которые тебе уже не нужны. Или поменять то, что тебе не нужно, на нужное. А твои вещи еще кому-то пригодятся и послужат. В общем... Мои вещи, которые я сейчас продаю за чисто символические 100 рублей Пока 6 вот этих товаров, возможно, я буду добавлять еще Особенно круто, это моя камера Sony, на которую я долго снимала свои видео Она на самом деле стоит в десятки раз дороже Так что жду, звоните, да, там есть мой номер И кто-нибудь из вас может успеть что-нибудь купить Ссылку оставлю в описании Метлу не буду продавать все, погнали. А Блин. В описании. Итак, практически все мистическое можно объяснить, и любой человек, обладающий хоть вот такие вот малюсеньким умением влиять на людей и понимать их психологию, может заставить вас поверить в какую угодно мистику. Особенно, если вы доверчивый ребенок или ограниченный человек, сочетающий в себе фанатичную религиозность и отсутствие хоть какого-то рационального мышления. Знаете, в древние времена люди, когда месяца два не было дождя, верили искренне что это все колдун наколдовал, это все он виноват. Кстати, вот проголосуйте в вопросе и напишите в комментариях плюсик, если вы стараетесь развиваться и думать все-таки своей головой, и минус, если вы просто тупо верите. Тем более, что я ставлю на них сердечки, отвечаю, и они появляются в ролике. Чаще всего это самое логичное объяснение всему мистическому Сознательные мистификации это когда кто-то специально создает мистическую историю Подделки в виде фотографий, видео, постановы и так далее Но зачем? Ну, к примеру, реклама определенных каких-нибудь мест Типа поезжайте, ребята, посмотрите, что там происходит Или же слава Но в любом случае и то, и другое, и все остальное приводит к одному Сейчас Деньги, хруст вот этих вот бумажечек, зарабатывание денег на человеческом страхе, доверчивости и глупости и таких случаев огромное. Ну вот, блин, не там они разлетелись. Короче, огромное количество, но сегодня мы с вами в доме с призраками. Деньги делим 50 на 50, понял? Нет, это 51 на 49. Ладно. Здравствуйте, я экстрасенс, колдунья, поведунья во многих поколениях Виолетта. И я уже чувствую, что в вашем доме обитают силы зла. Вы думаете? Неужели вы не чувствуете какую-то темную энергетику? <свеч> Совсем. А я чувствую, у меня на этих демонов чуйка. И они тут явно есть. А, да. Да, тут точно кого-то убили. Вот тут, вот тут я вижу, лежало тело мальчика. Но этот дом мы построили сами. Значит, убили до постройки дома и тело лежало тут. Да, думайте. У вас есть табель? Нет. А чердак? Да. Вот. вот, кажется, она туда и ведет. Она ведет меня туда. Итак, мне нужно попасть туда и сделать фото на пленку. Пленка не выйдет. Спускайте лестницу я с этим связалась. Блин. И, и что там? Мышки? Смотрите, что на фото! А, плохой из вас фотограф. Фигня какая-то. Фигня. Да, да не, не похожа эта фигня на призрака. Я-то знаю, как они выглядят. Ладно. И, и, и, и, и что вы предлагаете делать? Нам нужно достать мой диктофон и записать их голоса на пленку. Пленка не врет. В каком-то своем видео я уже упоминала про Эда и... Лоррейн. Воронов, а, блин, исследователей всего непознанного и необъяснимого, которые заработали себе на этом не только славу, но и много денег. Их имена на протяжении почти 50 лет, вы представляете, сколько это? Это полвека светились в газетах и на телеке, как самых настоящих охотников за привидениями. Они провели тысячу паранормальных исследований, всяких там спиритических сеансов и Считали профессионалами в демонологии. Да, об этом мы тоже можем как-нибудь поговорить, это очень интересная тема. Короче, настоящими экспертами по демонологии. И вот с ними приключилась реальная история про дом, в котором якобы жили призраки: лживая она или живая, мы еще посмотрим дальше. И именно после этого случая Эд и Лорейн и стали очень популярными. Вы слышите эти странные Но... звуки? Так, это холодильник шумит вроде... Как сейчас тоже шумит? Нет, не здесь. Прислушайтесь. <связь> Это духи говорят с нами. Что это они говорят? Я, я не поняла. Страшные вещи. <связь> <связь> Нью-Йорка есть город Амитивиль. Там в 1924 году голландские иммигранты построили особняк. И целых 50 лет все было нормальненько. Пока в 1974 году семья по фамилии Де Фео, которая прожила там 9 лет, не была вся убита сыном Рональдом-младшим. Да, очень жуткое начало, и возможно вы уже услышали для себя знакомые имена или названия. Так вот, в 1975 году этот дом покупает другая семья по фамилии Луц, которую вообще не смущает, что в нем было убито 6 человек. Уже спустя неделю они начинают распространяться распространять информацию что в доме постоянно чувствуется чье-то присутствие а по ночам слышно шорохи какие-то неприятные звуки в доме стоит трупный запах они решают осветить дом и якобы во время чтения молитв священнику становится плохо и он говорит что в доме Точно, обидают демоны и бесы. Дочь Лутсов Месси говорит, что она общается с девочкой по имени Джоди, которая живет в доме вместе с ними, хотя Джоди Дефе уже нет на этом свете, как вы помните. Кэти Лутс рассказывает, что однажды ночью она проснулась от того, что парила под потолком, и ее тело раскручивало по кругу. То есть там реально с ними происходит какая-то типа жесть, но папа этой девочки и муж этой женщины Джордж Лутс не спешит продавать дом, уезжать куда-то. Наоборот даже он вызывает туда Эда и Ларейн Воронов, охотников за привидениями. На первый же сеанс семейка Воронов приходит вместе со съемочной группой стелика. Конечно же, они сразу же сказали, что в особняке наблюдается чудовищное воздействие злых сил. Они проводили там разные сеансы и кругом говорили и писали о призраках в этом доме в Амитивилле. То есть, вы вот представьте, везде кругом говорят об одном и том же. По телеку, в газетах и так далее. Конечно же, история про этот дом стала набирать стремительно популярность. И просто вот, вот как бы сейчас сказали, они, ребята, хайпанули. И, и что делать? Сейчас мы будем говорить с духами. Хорошо. Духи, духи этого дома! Мы хотим обратиться к вам. <говорит> вам, вам. Вам плохо? Кажется, в меня вселяется дух. Сейчас он заговорит с вами. Ладно. Я призрак этого дома. меня и увезти из этого дома? Ну? Что он вам сказал? Он сказал, что только вы знаете, как освободить его. Да, действительно. Но это стоит дороже, чем просто сеанс. Насколько? дороже Самое интересное, что Джордж Слуц, хозяин дома, встречается с Джеем Энсоном, известным писателем паранормальных бестселлеров, и заключает с ним договор. Они передают писателю все аудиокассеты, на которых записаны их жуткие рассказы про ужасный дом, но прибыль с книги делят 50 на 50. И тут начинаешь уже задумываться как-то, да, что как-то все это подозрительно. Тут же по горячим следам снимают голливудский блокбастер. После первого фильма «Ужасы Амитивиля» выходит второй «Ужасы Амитивиля 2», потом еще «Амитивиль. Последняя глава». Но даже она в итоге, по секрету вам скажу, стала не последней, и они еще и решили снять сериал. Как просто иногда стать миллионером, да? Конечно же, дом он продал потом. Зачем он ему... А вот семейка демонологов Вороны, про которых наши сегодняшние лживые истории словили, нормально так хайпа на этой ситуации с домом, что стали безумно популярными охотниками за привидениями. Конечно же, продолжили свою деятельность на вот этом вот пике популярности, зарабатывая неплохие такие денежки на страхе несчастных людей и введение их в заблуждение. Ну, а вот вы сами подумайте, представьте только в жизни своей такую ситуацию. Ваш ребенок не спит просто от того, что его мучают кошмары И тут появляются ребята, которые явно шарят в своем деле и говорят Да вы знаете, у вас в доме какая-то мистика, призраки существуют, а мы в этом понимаем Может быть мы вам как-то поможем, ребенка вашего излечим Неужели вы не пойдете на это? А представьте еще к тому же, если вы, как очень часто в Америке бывает, не особо образованный, ограниченный человек Глубоко верующий, фанатично даже можно сказать Конечно, вы отдадите все ли? Лишь бы только вас избавили от этого ужаса. А эти люди, которые это делают, еще и отличные манипуляторы. Умеют проникать в сознание, читать ваши мысли условно, понимают. Хорошие психологи. Они, конечно же, в данном случае в большом плюсе остаются. И да. Несмотря на огромное количество разоблачений, они продолжали этим заниматься и зарабатывать деньги, устраивая целые спектакли. Все атрибуты, вот эти мистические двигающиеся мебель, спиритические сеансы со стрелками на доске Виджи, которые там ползают, полтергейст, запахи, все как положено в этих вот мистических историях. Даже подставные люди у них были, падающие в обморок от увиденного или одержимые демонами, все положено сценарию по штампам и правилам. Боже, что происходит? Вот, вот все деньги. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Дух, дух! Уходи! Уходи, дух! Дух, уходи! Уходи, дух! Дух, уходи! Все, ушел. И все? Это все? Да? Все? А... а он не вернется? Ну, вроде не должен, но знаете, всякое бывает. Вдруг тут остались его мертвые родственники, ну, тут же кладбище рядом. Так. В любом городе есть кладбище. Ну, вот. Простите. <как> Извините. Это что, Развод, что ли? Верните мне, верните мне деньги! Кура, курица, черная ведьма. Деньги обратно на стол быстро. А то я сейчас как полицию вызову. Погодите. Секундочку. Я вам сейчас все объясню. Вы все. Нет, такой! Короче, кто-то вызывал их ради своей же славы, кто-то реально верил, что в его доме обитают злые духи и платил денежки воронам за изгнание. Все вызывали их по разным причинам, но в любом случае вызывали. Даже после огромного количества разоблачений люди продолжали верить блин даже после вот таких случаев как-то раз один парень карл подал в суд на воронов за то что они утверждали что его брат одержим демонами а он был просто психически болен и нуждался в помощи врачей но согласно словам карла вороны пообещали его родителям что они станут миллионерами просто если не будут говорить что у их сыновей какие-то проблемы с психикой а будут утверждать что они одержимы демоническими Силами. Да. Вот еще факт. Известный автор ужасов Рей Гартен помогал Уорренам в одном из домов, где завелись якобы привидения. Но что-то его как-то смущало поведение странной семьи, и он быстро обнаружил, что у них не все в порядке с головой, и ни одной правдивой истории никто толком вообще рассказать не может. И когда он с этой информацией к Эду ворону пришел, тот ему ответил. Все люди, которые приходят к нам, безумны. Просто используйте то, что можете, и додумайте остальное. Смиритесь с этим и постарайтесь, чтобы их история выглядела страшно. Нормально он ответил, типа, забей, они все у нас тут психи, поэтому сделай пострашнее, и так сойдет. То есть их разоблачали, позорили, где только про них всякое не писали, но они продолжали ловить волну хайпа и зарабатывать деньги. Все у них было нормально. Прямо как сейчас, вот прям, прям сейчас то же самое было бы Что, что с этим миром не так, что с этими людьми не так Почему они продолжают верить, даже когда им доказывают обратное Да что ж такое-то Короче Эд Ворон скончался в 2006 году, но семейный бизнес процветает. Его жена Лорен выступила в качестве консультанта по фильму «Заклятие» 2013 года. Помните, мы о нем как-то разговаривали? И фильм стал одним из самых кассовых фильмов ужасов всех времен. Короче, когда пойдете на очередную киношку, где будет написано «Основано на реальных событиях», Погуглите сначала. С воронами вроде все понятно, мистические мошенники, которые зарабатывали деньги на пугливых, доверчивых, напуганных, ограниченных, ну, в общем, на самых разных людях. Но некоторые шли еще дальше и совершали такие сознательные мистификации. Вот семья, предположим, купила новый дом, и тут появляются они. Они создают целые спектакли, как вороны, нанимают людей, платят им, чтобы те пугали новую вселившуюся в дом семью. Запугивают так, что семья больше не может жить в этом доме, а кому продаж дом с призраками. И вот тут создатели всего этого спектакля предлагают хозяевам купить у них дом, только... Um Подешевле, ну кому нужен такой дом, странный, мистический? Конечно же, те соглашаются, лишь бы уже сбежать оттуда, а потом, когда все утихает, проходит время, они продают его подороже. Приблизительно по такой же схеме действовали другие семьи экзорцистов. Они пугали людей в их же собственных домах разными способами. Стуки в двери, проникновение, тени, шум, запахи, звуки. А потом к этим напуганным людям заглядывала какая-нибудь случайная совершенно соседка. И совершенно... Случайно говорила, что есть какие-то вот экзорцисты, которые помогают от этого всего избавиться Ребята такие, а телефончик, а мы вот к ним хотим пойти, позвонить их, позвать И в итоге приходили те же самые люди, которые весь этот спектакль устроили и брали деньги за изгнание демонов из их дома Хозяева довольны, мистификаторы довольные и все вроде бы как... Ок. Так что верить или нет во всякий бред, дело, конечно же, ваше. Но я советую все-таки вам почаще думать своей головой, чтобы не попасться в жадные лапки тех, кто хочет заработать на вас деньги. Все.